Присаживайся, Фели. Майк, присаживайся идти. сюда, тот Габриэль Аградс будет обсуждать. А, а -а -а -а. Тихо. Я знаю, что, как появля... будут появляться монстры без наших типов, еврежник. Ну ты такой, смотри. Ты берешь амок и создаешь как лужу. И потом вот считай, короче, сам. Ты умеешь читать? Не Хорошо, да, я все понял. Открыли, okay. и пошли. Травосы а я не а я буду раскидываться на заднем фоне золотого. Тосу, расправь перья. О, деньги. Леди мой okay. маленький амок. Так, -с. ну, вот себе, так, кое-что приторопанил сюда алё вот. Олег. алё да. Я, ты будешь, мы уже тут все на машинах своих катаемся. Да, я буду. Скоро. Ага, уже выезжаю. Оп-оп, мусорок, не шей мне срок. Голова моя, битва. Вообще, просто... Шиф. Ой, как за... ты вас не тягу, тебя, Олег. Да. Машина едет очень быстро. Остановись! Uh, О <связывая> <связывая> а а, а что тут вот этот какой-то? <связывая> так, люди, ну это, конечно, Ой, это мега классно Но вы в курсе, что мы нам надо на права еще будем создавать? <связывая> так, я а, уберу. Да, я, <связывая> я умею водителя тебя ну, ну, моему Олег, кошка тебе. Надо заново сдавать направо. Заново сдавать на право. Посмотрите, какой у меня автомобильки. Я нормально уехал. Ну вот, надо заново давать направо. Так. Смотрите на меня. Так, по левой стороне, по правой. Мне нужно пойти вернуться. Кстати, а кто это такой? Что за блондинчик? А, это Феликс, а Пелексальватори, ну ладно, Феликс да. при этом знакомься. Так, ладно, мне нужно поехать по делам. Так, а я на парковку буду. Я рад парковку. тебе знакомству. Так, нужно, нужно будет так припарковать сюда, думаю, никто не заметит. Так, мне нужно и срочно побежать к себе домой. И так и надо еще закрыть. А, Ой, я немного. забыл ключ достать из нее. Где? Вот. Меня забыли. Тупки-тупки, так, мне нужно кое-что еще. Так, мне нужно выставить, сложить себя всякие вот мне нужные У меня еще, кстати, есть пару вещей, мы, мне это сложить. Так, нужно взять немного еды, а тут я проголодался. Я себе тут позакупился. Так, нужно взять талисман, талисман, талисман, талисман, талисман. Потому что весьма нужно взять. А, так. Ой, ты что тут делаешь? Техречек? За тобой пришел. А зачем тебе за мной ходить? Что нельзя? Ну, во-первых, нет, нельзя ходить. Ты меня преследуешь, ты вообще какой-то маньяк странный. Так, вообще, что я за мной тут блядь? Привет, моя миленькая Тики. Тики, давай. Так, мы немножечко сделаем капитальный ремонт. Опа. Так. М -м -м -м. Так, нужно написать всем, что мы встречаемся на крыше. Ой. Точно, после того, как я использовалась силы некромантии арены чернобога, я научилась летать. Ну ладно, вряд ли это надолго, потому что сила скоро рассеется. Ну ладно, всем напишу то, что встретимся на школе. Все, отправить. Жду всех. Надеюсь, хоть кто-то придет, а то может быть пока меня не было, они все помёрзли. Телепорт. Ой, привет. Ой, привет, Ой. Привет, Ксала теле. Да, новый талисман. Кстати, у меня какая-то стелька. Так. Лаяж. Ай. Привет, Привет, Рад вас там видеть. Что это? Это кто-то. Да, да, мне сейчас видела... просто показалось, бархатные что, Маты, То, что, бархатные что бархатные там кто-то был. Кто это? Что мне казалось, я там видел. Это это Видимо, уже. Это... это я не знаю. Первый раз такого вижу. Это он идет в школу. А потом... Ладно. Так, нужно будет... Делам? Ну короче, суть в том, -то, что давно никого не объявлялось, поэтому нужно быть вам на Окей, okay? а да. с тобой мне нужно пойти поговорить. Ну пошли поговорить. Я мной, например, так, я активирую. тут новый силутикс а, а, вот, активировал. Да. Да, давай а, телесман ну, Да что. Мне нужно его вернуть, потому что ты появляешься как лебедь, и это более безопаснее, нежели появляться как суперкот. Поэтому суперкот мне лучше хранить у себя пока что. нужен такой. А смотрите, какая у Давай. Давай, что я тоже активирую. Давай, Так, все, спасибо. Было очень приятно повернуть с вами тело. кс м м м с спать это уже очень поздно давайте идем да что там орет что за культябки кому языки потревать так матыгу вчера занимался каменоводством. Капа, да ты слышишь, что у меня уши сейчас с барабанной перепонки лопнут. Лина, пикали комары. Что это за комары-гиганты? Вот за комары. Я, пожалуйста, прячусь. Помогите, комары-гиганты! Помогите, комары, я король вреден. Я буду брать столько вреда, чтобы ты вы никогда не видели. И моих здесь никого нет, надеюсь. Тики, давай. Телепорт. Так, вот только есть один Как мне отсюда выйти, когда я... Если Нет. я выйду, то я здесь припалюсь немножечко. Ладно. Кажется, так, Ой, боже. Мне нужно боже, я я могу... Так, есть идея. Мне понадобится сразу два камня чудес для этого. Ладно, выйти все-таки придется стойку. другим. Генерация. Так, теперь Сти... возвращаюсь. стики прячься. Вреди Стомп! Пошли. На них не работают даже мои если, если они еще один раз тебе отдаст, они будут забирать твои силы. Так мои. Эй, да. ты! Перемести Что? меня к какому-нибудь нормальному человеку. Не знаю. Ну ладно, как там вояж. Вояж, точно, вояж. Я за... забыл у меня дома. Я. Выйди, выйди отсюда, выйди отсюда. Не заходи сюда, Стом, превращаюсь. Стом, прячься. Тики, давай, иди сюда. Жок, а ты пошла брызь отсюда, культяпка своя. Так, я тебе. Не бойся, я могу прыгать. А. Мне нужно. Ой, я кое что оборонил. Не вы такие-то интересные, заберу тебя их. Отравление. А Тант, идем. Идем сюда. Бычора. Да. Вообще-то я кота-чайка. Кота-чайка. Кота-чайка. Я дарю тебе камень через кота. Простого черного кота. Используй его, благо, посомнись, и ты вернешь его мне. Я один еще один телепорт. А, ну всё, не надо, не надо, не надо. Я хочу, чтобы ты меня к себе. Лак. Лак, сожри, Оху. Так, как с ними разобраться? А вот это ты сам думай, мистер Бак. Так, да, они какие-то пигалицы малолетние. Может, нет, может, так, это скорее что всего коммутизированный злодей, вон. но только где кума? Если это. А вы это? А вы на где? Вы не хотите меня вояжнуть? На них мои силы даже так не работают. Быть, быть. Возможно, я тебя бояжу. Я, когда их подкину, я их да. подкинула... Да, это а тебе пора пикация. полетать. Люди, вот та штука, которая связится, я... это король. Надо его и победить. Я выбираю всего. Нужно, нужно узнать, кто такие кто эти летучие. Мистер Бак, Может, ты полетаешь? Ага, может быть, ты? Но есть идея... Я так летаю. Ура! У меня есть... Я выброс... Так... Да. Кто а, это? Ну, правда, Он говорил, не я нет. не знаю, кто это, Пошли. что за монстры. Если я попытаюсь на них использовать веном, то. Так, код не, Кот не использовать на них катаклизм, понял? Обработал информацию. У камень чудес Эльфа сможет их загнать в ловушку. Ты прав, это... я тоже об этом подумал, даже взял камень чудес. Подай... Так, мне нужен кто-то, кому дай... я должен буду дать камень чудес Эльфа. Приема, куда бык делся? В левитацию делся я. Бык, бык, ты здесь... Так, ай, ай, Кто, я почему я в космосе? Я себе достала ай, штуку, которую изобрел. Изобрел. Мне... Так, влежит, да? А, да, а, а, еще используй, используй этот камень чудес, э, убеги из, создай ловушку. И мое чудо-изобретение должно их сейчас сразу раскинуть. Прием, вы посадили его в ловушку? Не так работает. Вроде бы да. Прием, перемен... Да, пьешь корола, вояжненье меня, срочно. Вояжненье Телепорт. Я... Так, где вы? Помогаю пчеле и пошли. Так. Быстрее. Что ты думаешь? Думаешь, я Посади его в ловушку быстрее. Где он? У меня осталось минуту до моей детсформации. Oh, у да, меня не тоже не минута осталось. Осталось а, бы, чтобы было немножечко скрытие. Отправься в левитацию. У меня осталось а -а -а, минут. Чтоб ги. тебя к КамАЗам переехало. Да, полетит еще в левитацию. Да думаю, не, думаю. Не, так не используют тут летания. А -а -а. а -а -а. не, не знаю, где из них настоящий. Придется содержать дыхание. Ну, пусть с Богом. Тики, ты трансформация. Тики, давай. Так. <зв> Экспресс-трансформация прямо в космосе. Помогите, кто... Телепорт. Телепорт. Отправляй. Идите сюда. Ну, я просто вот так вот сделаю. Так. Телепорт! Чтобы следовательно происходит, используй позорную трубу. Вижу место назначения. Прием. Мне нужно как-то спуститься. Говорили уговорили меня. Я не могу. В не место впустили. Чок, чок, я а. улетаю в космос, кто-нибудь, помогите. Раздохнет какой-то подумаешь. Так, перезарядите к вами. Генерация. А, ну ладно. Так, на золотике я сейчас упаду. Не не получится. Получится. Прием, Леби, фламинго, используй, используй силу э, этого Эльфа, чтобы заманить его Лепорт. в лодушку. Погоди. Пять удачи тебе обе фроги разделились. обе фроги слияние ловушка должна быть запечатать его типа, и он не сможет выбраться и главное короля и вайс, строчку чтобы она работала без сигнала там есть такая штука у эльфа есть сигналом Что? надо чтобы без сигнала работала генератор. там называется Все, работать, Все, я его запечатал Ура! Так. <noises> <п indent> <smeets> все. <по> Что? Oh. Так, oh. Я нашел Вредина. Вредина боится, когда. Oh. Прием, ребята, я, кажется, нашел лазейку. Прием. Все перезаряжаем к вам и встретимся около школы. Телепорт. Школа. Нет. обе Обед. Обе слияние. генерация. Прячься, Телепорт. Телепорт. Для этого Здесь мне понадобится новый, новый камень. Чип, Телепортирует. Yes. <голос> Такс. А мне нужны Бегут. вода. <голос> <голос> Телепорт! Я хочу. Люди, радуйтесь, Люди, давайте танцевать! Мне нужно поймать настоящего. Люди, отцепитесь! Что вы запагиваете за татарские песни? Что это такое? А ты! <связь> так, хабалы крашеные, мне нужно применить получайте. дар. Здесь слишком <связь> много, разберитесь со всеми. <связь> вредный, получайте дар, вредный, дар всем, всем врединам. А где все вредины? Так, Я... мы избавились <связь> от них. Рано! Брама! А я перевоплошение! Да не ходите за мной, я перезаряжаюсь! Мне тоже надо перезаряжать. Переоплещение. И смотреть Браво. за шторку. А -а -а. Зачем ты нам невеном использовал? А -а -а. Супер! Чудесная сила, а -а -а. миссия Бога! Спасибо вам! Ваша сила -а. меня а, освободить. Звось, я больше не буду убивать. Серьезно? Да. Я прикалываю, боюсь. А, а, а, Что это а, а. было? Ну, у него не так, нормально. Так, у меня осталась минута. Все, давайте, до свидания. Мне надо было кое-что. Тебе отдать, мне надо кое-что. А, да? Что тебе дать надо? Шо, Обе фроги, разъединяйтесь. А, я да, вижу. все, спасибо. Молодец, хорошо сработались. Так, Ой, минута. Полен, детансформируйтесь. Тики, перевоплощаюсь. Тики, я тебя позже покормлю. Давай. Мне нужно еще собрать камень чудес. Алло, пчелка? Да, я тут. А, встретимся возле школы. Я в школе. Все. А, пойдем зайдем туда. Так, камень чудес Так, вон пошел отсюда культапки свои угады Да, не бойся, он все забудет Я ему память стерю Он забудет вообще все У него память в коченее Так, все Я первый раз Я переехала с родителями А что у тебя за костюм? Костюм, у тебя вот это Ночная бабочка парадный костюм да? да это ночная мартышка ночная мартышка так ну, а, ну он забудет ну, я попрошу там или маминга да ё да цветы я, ломать. да Фью... Фью... где-то перевоплотиться я пошел телепорт Такс. Ё то ё Я там еще кто-то Мне Почему? надо снять квартиру. Кто может быть моим арендатором? Я могу. А то, что я, я, могу, я, я, я, сам сам я сам себе куплю. Ну, Пошли.